О, Великая Христова Годница, преподобная Мать Мария! Услыши недостойную молитву нас, грешных! Избави нас, преподобная мать, от страстей, воюющих на души наши, от всякие печали и находящие пасти, от внезапной смерти и от всякого зла. В час же разлучения души от тела от жени, святая угодница». Всякую лукавую мысль и лукавые бесы яко приимет души наши с миром вместо светла Христос Господь, Бог наш, яко от Него очищение грехов, и той есть спасение душ наших. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.